Ну что, всем привет! Сегодня я с наушники едовые, Хайпергенгела мои. Вот, все, смотрите, вот, все, да. Ну что, всем здорово, Хатворхуперганх ела, собственно, наушнички, да? Они приехали. Я, я пересел после у тех маленьких, которые показывал все последние, э, про рабочее место, потому что мои джебель сломались, да? Я уже хотел перейти на них, потому что они проводные. Вот тут вот видите провод нарисован. Вот они проводные и они, собственно, удобней. Реально, у них там подголовья всякие, у них там, короче, подголовья всякие. Э, вот удобная амдушура и все остальное. Короче, сейчас все увидим. Вот. Здесь, короче, на скотчике оно ну, все ветчиняется. Я уже открыл заранее. Вот оно ветчиняется. Давайте я положу как-то вот так вот. Демс. Дэм. И вот здесь, собственно, мы видим сами наушники. Давайте достанем сейчас. Провод куда-то туда уходит. Понял. Это нужно снять. Вот это вот. Пока бросим его. <coughs> нам надо. Так, здесь какая-то желтая коробочка. Книжечка на русском, английском и украинском. А. Здесь продолжение провода. Провод. Ну длинненький. А мне думаю сойдет. Так, смотрим что тут в книжке. Хатор. Давайте вот так. Короче здесь гарантийный товар, гарантийное выработанство. Показывается как микрофон подключать подключение это значит подключение к компуктеру загального менеджмента так умовы гарантирования тазборигания, гарантия и сборигания ну короче вы поняли да здесь а это вот эти ручки кстати, <смех> кстати наушники хорошо упакованы здесь даже вот такая вот ручка есть прикольная вещь вот собственно В этой коробочке у нас микрофон вот такой вот Он вставляется в наушники я так понял и ну, тут уже раскрывали в магазине здесь блин она все запуталась все я вроде распутал здесь удлинитель который я оставлю в коробке потому что он не нужен и разветлитель есть вот такой вот мне давайте посмотрим хватит ли мне провода без разветлителя всякого хватит ли мне провода без разветлителя всякого ну нет видите я буду сидеть и оно вот так вот так что давайте я наверное знаете как сделаю секунду так все я всунул в разветлитель теперь нужно Микрофон, это красненькое, потому что я знаю с давних времен, что зелененькое это наушники. Микрофон всуваем, определяется вот этот Realtek, микрофонный вход. Это оставляем. И теперь у нас второй кабель, это уже наушники. мы На его снова же сюда. Опять. Оба вставляем. И здесь уже выбираю не микрофонный вход, а наушники. Все, Сейчас я это сложу обратно. В общем-то, я сложил микрофон. Мне не особо нужен будет. Ну, чтобы просто общаться с друзьями, я думаю, мне этого хватит. Поэтому я его тут себе приберегу. И пусть будет. Книжечка мне это не нужна. Поэтому я ее сюда обратно засовываю. Вместе с вот этой... Перемой. За. Это ему. Капец, оно громкое. Неудобно его насунуть. Все. Вроде бы сувал. А вроде бы и нет. Вроде бы сувал, а вроде бы и нет. Ну давай закроем. Вс. Это пока можно поставить где-нибудь тут. Хотите ли вы видео отдельное про Моник, говорите обязательно. Потому что мне про него есть много чего рассказать. Про 144 Гц и так далее. Про его особенности. Вот, в общем-то, сами наушники. Они сделаны из кожзама. Амбушюры сделаны из кожзама. <coughs> вот эта вся часть, она из пластика. И вот это. И вот это. Но вот эта вот пластинка, да, и вот эта вот штучка, она сделана из металла. Здесь есть вот такое вот оголовье. Не то, что на моих прошлых gbl когда здесь просто была вот такая вот пласти пластиковая штука. И, честно, у них было не очень удобно. И здесь полностью ухо захватывает э э наушники, а здесь они вообще просто накладывается как будто мне на ухо вот подголовье и здесь амбушюры вообще супер неудобные а вот здесь вот удобнейшие классные, мягкие приятные вы конечно через камеру не поймете но я, я отвечаю если вы живете в украине <coughs> просто придите в магазин если вам нужны наушники придите в магазин потрогайте его вообще офигеете. ну это даже край... супер пупер дупер если сравнивать с вот этим <coughs> А стоят они одинаково. Ну, только это на гривен 200 дороже. Стоят не одинаково. Это мне обошлось 1200. Это в тысячу. Но это мне обошлось тысячу два года назад. А это мне обошлось 1200. Капец, я быстро уже в турник, офигеть. Подожди, это понедельник. Короче. А когда? А, день назад, через день назад, да-да-да. День назад. Э -э, короче, я ими пользуюсь <coughs> уже второй день. Вот сейчас уже три часа, как я, ну, второй день, три часа дня. Я ими уже напользовался и могу сказать, что это очень хорошие наушники. В дальнейшем будет выходить Майнкрафт, и кое-что очень крутое выйдет, но я думаю, это совсем не скоро, потому что нам еще снимать это где-то две недели, и монтаж этого будет занимать где-то неделю. Так что все, до свидания. Вот наушники я опробовала. Могу сказать, что когда наушники разъедены, вот так вот разъедены, Звук очень хорошо слышен, если на полу катушку играть, но если их либо одеть на голову, либо слепить, вот так вот, то вообще звука не слышно, абсолютно. Поэтому, вот, показать вам, что еще, как микрофон вставляется. Ну, вот здесь такая вот штучка, и нужно попасть вот так вот до щелчка, и все. Одеваешь наушники, и у тебя тут микрофон, можешь говорить в него, что хочешь, можешь, короче, с ним делать. Я еще, у меня микрофон вот здесь он вот стоит, просто стоит, и я думаю, в дальнейшем нужно как-то его поставить на стойку. Если вы хорошую, знаете, стойку для микрофона за относительно небольшие почему у меня палец постоянно вот так вот вот так вот за небольшие деньги, то напишите в комментариях, я буду не против почитать ваши комментарии, все всем удачи, всем пока